Кустова, добрый день Андрей Андреевич, пожалуйста если утром ставить ритуальную защиту как вы учили то сколько по времени она действует целый день и ночь вы никогда не озвучивали сколько она действует она действует день и ночь писали что как и все практики 6 часов действует спасибо за ответ они не правы ритуальная защита если ее поставить сегодня будет действовать целые сутки если на второй день сутки и 10 минут на третий день если человек ставит ритуальную защиту три года Подряд, то после этого он ее может не делать 10 лет. Почему три года достаточно, чтобы поставить ритуальную защиту и пользоваться ей на 10 или даже больше период времени? Если человек на протяжении своей жизни больше 10 лет ставит ритуальную защиту, и в этот момент у него, если эта женщина, рождаются дети, то ребенок, который рождается у этой женщины, на всю жизнь получает ритуальную защиту, которую ставить ему не нужно. Вот так.